Здравствуйте, сегодня поговорим с вами об уходе и о настройке ножей стандарта А5 Все мощные роторные сетевые машинки, они все оснащаются именно этими ножами Ножи довольно мощные, выпускают их практически все крупные производители Мозер, Волл, Эндис, Остер, Эскулап, не знаю кто еще, практически у всех у них есть такие ножи Поэтому очень удобно всегда можно подобрать нужный номер с нужными характеристиками. Итак, обслуживание ножа. Обслуживание это в первую очередь смазывание. Смазанный нож меньше трется, меньше греется, дольше служит. Да? Не тупится. Схема смазки, как правило, приводится в инструкции к машинке. Здесь вот нож продается отдельно от машинки. У него на упаковке указано, где нужно смазывать. Так вот, смазывать нужно везде, где трется. Ну Давайте распакуем. Посмотрим на нож поближе. В данном случае это нож Трайв. Трайв это японский бренд. Выпускает машинки для стрижки и выпускает ножи к этим самым машинкам для стрижки. Здесь нож номер 0 1 мм. Сделано в Японии. Конструкция стандартная для всех Ножевых блоков стандарта опять. Это, собственно, направляющая гребенка, которая может быть с гармошкой, может быть без. Это э, малый, он же верхний нож, он же просто нож. Э, это прижимная планка. Ну и, собственно, все. Обязательных элементов здесь больше нет. Итак, уход в первую очередь это смазывание. Смазываем э, на зубчике ножа одну или две капли. Раз, два, три. Распределяем по поверхности. Обязательно. Под пятку ножа слева и справа капаем. И некоторые производители рекомендуют капать под прижимную планку. Но это уже опционально. После того, как мы его смазали, нож ставим на машинку. Включаем где-то на 10 секунд. При этом масло размазывается по поверхности ножа. Выключаем, стираем излишки масла, чтобы волосы не налипали. Стираем либо бумажной салфеткой, либо какой-то тряпкой. там Воротничком старым, неважно. важно брали излишки масла, после этого можно работать. Вторая часть ежедневного обслуживания ножа, это чистка от волос во время работы и после работы. После того, как поработали, специальной кистью выметаем волосы из ножа. В комплекте с машинкой обычно идет кисточка, но, как правило, она имеет какие-то несерьезные размеры. Ей особо ничего не вычистишь. Я обычно при обслуживании ножей использую старую зубную щетку. Также хорошо подходит кисть для окрашивания. Она достаточно широкая, у нее жесткий волос, поэтому хорошо выметает. Дальше. Периодически, раз в месяц или даже реже, в зависимости от того, как вы используете, как вы ухаживаете за ножами, их необходимо чистить с полной разборкой. Как определить, что пришел тот самый момент? Когда мы заглядываем, видим, что там уже... Масло такое засохшее, вязкое, оно не удаляется, оно скапливается, там волосы застряли, не вычищаются, не можем вычистить их ни феном, ни щеткой, торчат там, ну, значит, пришла пора чистить с полной разборкой. Как это делается? Здесь имеется два винта, которые мы откручиваем, как правило, это обычные крестовые, под крестовую отвертку, либо под отвертку с прямым шлицем. Реже бывает под шестигранник. Короче, находим нужную отвертку, разбираем. Разбирается у нас кребенка, ну, он же нижний нож, верхний нож, прижимная планка, ну и дополнительная направляющая для поводка машинки. Разбираем, все это отдельно чистим, если необходимо моем, есть специальные жидкости для мытья ножей, я делаю проще, мою воды, водой с ферри, главное после этого сразу же вытереть насухо, просушить феном, чтобы не осталось ни мельчайших капель влаги потому что иначе нож зажарит после того как промыли его, тщательно вытираем насухо тряпкой либо бумажной салфеткой либо нетканым полотном вискозной салфеткой одноразовой и смазываем, берем просто капаем, размазываем пальцем масло по поверхности и собираем обратно. Ставим нож, ставим направляющие и все это закрепляем на месте. Закручиваем винты. После того, как мы собрали все это, обязательно проверьте, что вы не потеряли на направляющей специальную пластиковую штучку, которая уменьшает трение. Не потеряйте ее при разборке, при мытье. После того, как мы собрали, смотрим на нож. Наверняка у нас собьется его настройка. То есть здесь вот видно, что у нас уползли далеко вперед зубчики что они выступают за линию среза. Необходимо сделать настройку. Ослабляем винты, не надо их полностью выкручивать. Ослабляем их так, чтобы у нас спокойно двигалась направляющая, которая за собой потянет нож. Выставляем в первую очередь, чтобы ножи были параллельно друг к другу. И чтобы у нас верхний нож был максимально близко к вот этой вот а за полированные поверхности режущей поверхности после этого аккуратно подтягиваем винты не затягиваем, а именно аккуратно подтягиваем по чуть-чуть, подтянули, смотрим вот у нас немножко ушел этот край вниз мы опять поправляем направляющую когда мы крутим винты они поворачивают вместе с собой и направляющие ножа, поэтому подтягиваем и по чуть-чуть Проверяя, что нож все еще стоит параллельно. Здесь он стоит не параллельный, поэтому чуть-чуть подвигаем. Угу. И после этого подтягиваем по чуть-чуть. На четверть витка, на пол витка. И так все. Стоит параллельно. Окончательно затягиваем винты. Еще раз проверяем, что все ровно. Все, нож готов к использованию. Все. Итак, обслуживание ножа. Ежедневное смазывание, ежедневная либо после каждого клиента чистка и периодически раз в месяц или реже чистка с полной разборкой ножа, чтобы там не было застрелого масла внутри. А после полной разборки обязательно проверить, как выставлены ножи, при необходимости их отрегулировать. Ну вот, собственно, и все. Все секреты. На этом все. Пока-пока.